Здравствуйте, сегодня тестеры Синьола Син 7. Ну, лыжи под названию не без греха. Значит, давайте разберемся, что с ними так, что с ними не так. Это как бы такая средняя фрирайдная лыжа. Уже не соул новичковый, но еще такой не совсем, может быть, какой-то экспертный фрирайд. У них, значит, мне не понравилось то, что они какие-то своеобразно странные. С одной стороны, они как бы намекают и имеют какие-то потуги на какую-то такую какую-то такую экспертность с другой стороны, они не очень готовы справляться с той нагрузкой которую от них ожидаешь и хочешь получить потому что они мягкие какие-то и торсионно мягкие, и продольно мягкие они немножко где-то проваливаются, на скорости начинают проявлять артефакты всякие, именно артефаки артифи, артификировать, они начинают артефачиться артефачиться, да, вот, а, начинаются какие-то там дестабилизации, хлопания носами, они теряют начинают а, своей вот этой формой хвататься за слон, то есть боковому боковом на скорости ну, рискованно, то есть надо либо совсем поперек, так, чтобы вообще они там хлопали и хлопали, либо совсем продольно ехать, вот, а комбинировать немножко ист... лыжи как бы так под истерик, истеря, то есть там то одна зацепится, пытается уйти под тебя, то вторая тебя подсечь, не могу сказать, что как-то вот это там непобедимо и проблемно, нет, победимо. Вполне даже может сносное быть катание, интересное, лыжи вполне себе нормальные, но вот этот момент, он есть как бы. Есть лыжи немножко, вот какой-то у них своеобразный уровень, вроде как бы по манерам, как бы среди, среди, средненький уже, а по факту, вот по формату и по внутрянке, и по поведению, такие совсем какие-то новичковые. Ну вот в связи с этим я бы их не разделял бы между соулами, я бы там бы и сразу же такая новичковая фрирайдная лыжа, для такого не быстрого, наверное маневренного и такого, наверное, совсем расслабленного катания потому что, да, они, наверное, пожестче, чем предыдущая версия, но вся эта жесткость, она ушла в какой-то контроль кантовой хватки ну, как бы стабильности не прибавила, ничего как-то лучше так сильно не стало лыжи, мягко говоря, как-то вот выпали, как выпадают, в моем понимании, из линейки интересных лыж, хотя, в общем-то честно говоря, сильно ругать их, наверное даже и не за что, вполне себе то есть, скажем так, если вы их купите и вы начинающий фрирайдер, катающийся в удовольствии то вы не пожалеете и будете довольны, вот поверьте да, там есть лучше, есть много, ну наверное, не сильно много, это не самые худшие вот как-то и все, что я могу про них сказать, ну, себе я, конечно, такие не хотел бы в топ они не попадают, к сожалению, потому что у них есть некий дисбаланс между идеей и реализацией идея 5, реализация так себе троечка, в сумме четверка вот. поэтому следующие, чтобы не пропустить подписывайтесь, ну, как обычно все знаете вопросы на форуме. Все, пока.